Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Хочу вам рассказать сегодня про пеларгонии. У меня такая неожиданная, неприятная новость. Начали сохнуть листочки. Мои пеларгонии стояли, держались крепли, крепли. Я их даже HB101 обрызгала и ничего не дала. Листики начали уменьшаться в размерах. И маленькие череночки Всё, вот давай, просто давай, давай, начали давай, засыхать. Видите, да, давай, не то что <с переизбыток <с влаги, влаги, здесь нету переизбытка. Все ну, одинаковые пеларгошки в одинаковых условиях. Это сортовички. И они как бы от нехватки света... Вот так себя начали Он чувствовать сегодня. резко мне это не понравилось я пошла купила лампы светодиодная это видно бракованная попалась вот Здесь горит, серединка не горит и дальше горит. Они светят розовыми, вот, на ну, это вроде как голубым Подсветка немножко отсвечивается на экране, но они светят розовыми. У меня пеларгонии все разыбудные, поэтому ради этого пришлось купить лампу. Они очень красиво летом цветут, замечательные сказочные. Пеларгонии, вот сортовички все подписаны. Это душистая пеларгония с белыми кончиками. Она так пахнет, приятно, красавица. Ну, посмотрите, на что они стали похожи. Это какой-то ужас. Ну, лампы, я вам скажу, они начали светить. Вот это я вчера вечером повесила, и прямо листочки ожили. Вот эти вот, которые ближе к свету, они прямо ожили и поднялись. Это тоже -то пропадало все бедненько, смотрите. Центральные листочки еще хорошие и пропадают. На это смотреть очень тяжело. Летом, конечно, такого никогда не было. Это у меня таберный монтана растет. Укореняется она в перлите. Э, так как в земле она плохо укореняется. А в перлите замечательно. Надеюсь, что мои... Пилоргошечки да? отойдут, так, и вот у них есть, все есть, хорошо, да? замечательно. Мама, пошли, а да? здесь верхняя полочка у меня без лампы. Посмотрим, Подожди. как тут мои пиларгошки отреагируют на это освещение. В прошлом году у меня не было освещения, и они очень перезимовали очень тяжело. Я думала, летом так у них хорошо, все замечательно. И они и зимой будет все скажу, хорошо. Как только дом, занесла в дом, сразу почувствовала перемену в своих пиларгошках. Листочки, видите, как скручиваются. Средние листочки нормальные, здесь тоже желтеет. Это -то не болезнь, это просто сухость воздуха, влажности не хватает. А если поливаешь, начинается черная ножка, тоже нужно правильно умеренный полив. И, думает, да, и света не хватает. Сколько все, сколько больше сколько? нечего сказать. Спасибо всем за внимание. Я сколько рассказала сколько? все, что думала о своих пеларгониях. Сколько Но я их сколько? все равно приведу в чувство. У них будет все хорошо. Всем удачи, всем пока. На розетке можно смешнее